В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией группа специалистов азербайджанских ВВС посетила предприятие военно-промышленного комплекса РФ. Азербайджанская делегация побывала на российских военных заводах по производству боевых самолетов Су-35 и Мигов-35. Российская сторона выразила готовность, Поставлять в Азербайджан боевые самолеты в количестве, соответствующим потребностям ВВС Азербайджана. На встречах с представителями экспорта и руководством российских заводов, азербайджанские специалисты заявили о заинтересованности в закупке самых современных боевых самолетов российского производства. Азербайджанской делегации были представлены брифинги о тактико-технических характеристиках, боевых возможностях, вооружении боевых самолетов, а также производстве, эксплуатации и техническом обслуживании авиационных средств. Азербайджанские военные пилоты, на российских военных авиабазах, выполнили практические полеты на МиГах-35. Их называют самыми совершенными в семействе данных истребителей. В качестве силовых установок на Мигах-35 используются глубоко модернизированные двигатели. Его бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей. На расстоянии до 160 километров, при этом осуществляя захват до 6 воздушных и 4 наземных целей одновременно. Миги-35 оснащены современным комплексом обороны. Он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты. Су-35 – многофункциональный истребитель поколения 4 с двумя плюсами. Самолет создан на базе Су-27, Су-30, но при этом является концептуально новой машиной, с элементами оборудования истребителя пятого поколения.